нижением и страхом заставляют быть нас прахом, Гасят в душах Божий свет. Если гордость мы забудем, мы лишь серой пылью будем Под колесами карет. Можно бросить в клетку тело, чтобы оно не улетело Высоко за облака, а душа сквозь клетку к Богу Все равно найдет дорогу, как пушиночка, легка. Жизнь и смерть — две главных вещи. Кто там зря на смерть клещет, Часто часто жизни смерть нежней. Научи меня, Всевышний, Если смерть войдет неслышно, Улыбнуться тихо ей. Помоги Господь все перебороть, Звезд не прячь в окошке, Подари Господь хлебушка ломоть. Голубям на крошке Тело зябнет и болеет, На кострах горит и тлеет, И сливает среди тьмы, А душа все не сдается, После смерти остается что-то большее, чем мы. Остаемся мы по крохам. Кто-то книгой, кто-то вздохом, кто-то песней, кто детём. Но и в этих крошках, даже где-то будущего дальше, умирая, мы живем. Что душа, ты скажешь Богу? С чем придешь к Его порогу? В рай пошлет он, или в ад? Все мы в чем-то виноваты но боится тот расплаты, кто всех меньше виноват. Помоги, Господь, все перебороть, звезд не прячь в окошке, подари, Господь, хлебушка ломоть, голубям на крохе,